добрый вечер в этом видеоуроке я вам хочу показать как можно открыть а, файлик с расширением mdi то есть у меня вот был случай пользователя был открыт файл но у нас так как программ нет таких мы ничего не знали я нашел Три способа. это Первый – это через MS Office, который скачиваешь дополнительный компонент. Он мне почему-то не нашел 2013 версии, я забил этот вариант. знаю Еще один способ – это конвертировать MDI, из MDI в TIF например. А третий э, способ – это просто скачать обычную утилиту. Называется она… сейчас вам скажу… Э, так, называется она MDI Viewer. То есть я прям при вас ее устанавливаю что все работало, Создадим сюда это нам не интересно одна проблема, то что вот этот файлик почему-то не хочет открываться сразу то есть, например, смотрите я его запускаю, и он просто пустой но если мы даже может был там его откроем, вот он у нас у нас все появится то есть вся информация, которая есть в этом файле, вот она появилась и все считывается вот самый легкий способ, который стопроцентно будет у вас работать с таким э, файлом. Надеюсь, видеоурок был полезен для вас. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу, задавайте интересующие вопросы у вас по всяким э, проблемам. Постараюсь вам ответить. А так, всем спасибо и до свидания.